Много о логике финских падежей. Сегодня я поговорю на свою любимую тему. Тему логики финских падежей. Чтобы запомнить, как они используются и какой падеж идет с какими глаголами, полезно порассуждать о логике языка. Из первого видео про падежи видно, что они разделены на пять групп по своему значению. Кратко повторюсь. Перус сият – базовые падежи. Это именительный падеж, генетив, то есть родительный падеж, и акузатив, винительный падеж. сият общие, обычные падежи. Это партитив, частичный падеж, эсив, падеж состояния, и транслатив, падеж изменения. Следующая группа – внутренние местные падежи. сият, инессив, элатив и иллатив, внешние местные подежи, адессив, аблатив и аллатив. Последняя группа тапасият, подежи образа действия, обессив, инструктив и комитатив. Это самые редкие подежи. У нас на канале есть одно видео про инструктив. Ссылка вверху и еще в конце видео. Теперь нарисуем домик, с помощью которого обычно объясняют местные падежи. Эта схема наверняка многим знакома. В сам домик поместим инессив, миссамуату. Он означает, что что-то находится внутри. Слева поместим инлатив, михинмуату. Он означает приближение к какой-то цели. Поэтому нарисуем стрелку к домику. Обратите внимание, миссамуату – статичный падеж. Важен сам факт пребывания чего-то внутри какого-то места. Поэтому я могу сказать Мина кавелен Я гуляю по лесу или хожу в лесу. Всегда выражает приближение к желаемой цели. Поэтому я могу сказать Мина кавелен Я иду пешком в лес. Остановимся еще на минуту на Илативе Именно этот падеж нужен после многих глаголов. Мина в русском языке звучит статично. Я сосредоточусь на работе. А в финском движение, приближение, погружение в работу. Или Мина олентоттунут кахвейн, олентоттунут юоман Стала мне близкой привычка пить кофе. Очень часто глагольное управление можно объяснить образом. Я познакомилась с новым коллегой. Я приблизилась к новому человеку. Была далеко, не знала его, а потом стала ближе и стала узнавать. Поехали дальше. На очереди «миста мото». Это, наоборот, удаление от чего-то. По-фински хорошо подходит слово «поис». И здесь смысл не только в том, что что-то удаляется изнутри какого-то места. Типа кот выпрыгивает из коробки. Эта же логика применима и к, например, покупкам. Мы покупаем что-то из магазина. Так как мы забираем покупку с собой. В этом плане русский язык намного более статичен. Он сосредотачивается на самом факте совершения покупки в магазине. Эта же логика частенько применима и к рэктио, глагольному управлению. Например, глаголы «гелта», «лаката», «эрота», «сюнтё» и другие в определенных случаях требуют после себя «места муата». Он перестал курить, вроде как ушел от курения, удалился. Конечно, необходимо помнить, что этот падеж используется также в значении «о ком-то», «о чем-то». Есть и другие значения, о которых мы поговорим потом. Суммируя, падеж иллатив «михин» – это движение к цели. Падеж «инессив» – «мисса». Пребывание в каком-то месте. И падеж «элатив» – место это удаление от чего-то. Поехали дальше. Берем внешнеместные падежи. Как вы, наверное, уже догадались, здесь будет похожая логика. Посерединке опять статичный падеж «адессив». Нахождение, пребывание на чем-то – «милла» или у кого-то – «кенелла». Этот падеж не выражает движение. Слева снова стрелочка, которая обозначает движение к цели. Только в этом случае движение не изнутри внутрь, а на поверхности снаружи. Милле на что? Кенелле? кому? Я кладу ручку на стол. Tyttö antaa Девочка дает подарок маме. И направо уходит стрелка, означающая удаление от чего-то, мил или от кого-то, кенел Юна асемалта. Поезд отходит со станции. Таня получила подарок от своего молодого человека. Не забываем, что эти падежи используются и в других значениях. Например, формы «милта» и «милле» употребляются после глаголов, выражающих ощущения. Например, «кукка», «туоксу» и ганаута. А теперь нарисуем вертикальные линии. В центре у нас статичные падежи. Они не выражают движения. Они всегда используются в ситуации, когда кто-то или что-то находится, пребывает в каком-то месте, в какой-то точке. Сюда вниз добавим еще один падеж, из СИВ, из группы общих падежей. Это падеж состояния. Его мы используем, когда говорим, в какой день что-то происходит, или в каком мы состоянии находимся, или кем работаем. Кайса пришла домой уставшая. Майя работает учителем. Эссиф произошел от древнего падежа локатива, который был местным падежом. От него сохранился ряд выражений: Котона, Улкона, Луона Хоменна. Вы уже догадались, что нашу схему дополнят еще две стрелки, обозначающие движения. Это переходный падеж транслатив, падеж изменения. В современном финском языке, строго говоря, транслатив следует поместить слева. Он выражает изменения в какое-то состояние. Майя учится на учителя. Стать учителем – ее цель. Строго говоря, падежа, обозначающего удаление из какого-то состояния, в стандартном финском языке нет. Из ряда старых выражений вроде кото «улко», мы знаем, что в этом значении когда-то использовался партитив. В ряде диалектов присутствует падеж эксессив с окончанием NTA -а», либо НТА, но в стандартный язык он не вошел. В принципе, вот наша схема и готова. Сюда можно добавить кучу деталей, но не хочется слишком затягивать. Важно помнить общую логику. Три падежа выражают приближение к цели. Три падежа статичны и выражают пребывание в каком-то месте, времени или состоянии. И два падежа плюс отдельные выражения – удаление от чего-то. Мы продолжим рассуждать о падежах в других видео. Тема далеко не исчерпана.